приветствую с вами опять я Сергей Бердачек и мы продолжаем курс по поисковой оптимизации у вас уже есть готовое семантическое ядро набор ключевых фраз отранжированные вы отобрали тех например тысячи фраз вы те 200 с которыми вам интереснее всего работать текущая задача начать проанализировать если у вас уже есть сайт проанализировать как этот сайт сгруппирован насколько хорошо он структурирован по возможности надо делать сайт для людей так чтобы ему было легко найти эту информацию плюс если рассматривать как люди попадают на, поиск... на сайт то утверждение того что с главной страницы надо чтобы были переходы на самом деле люди обычно на главную страницу сайта из поиска не попадают здесь у нас какой-то сайт есть множество у него страниц так вот он, человек в поиске набрал фразу ему выдались результаты из результата он попадает на конкретную страницу чаще всего и уже в дальнейшем в зависимости от того насколько удобно у вас сделана вся навигация он уже может попадать на главную оттуда куда-то там переходить на подстраницы пересмотрите ваш сайт насколько удобно для людей потому что сейчас поисковики очень большое внимание уделяют именно навигации не даже не навигации а насколько люди время, сколько времени люди задерживаются на этих страницах то есть вам надо добиться чтобы человек больше 30 секунд был на вашей странице и по возможности чтобы он просмотрел несколько страниц либо же выполнил ваше конкретное действие сразу вам на самом деле желательно чтобы сразу была покупка но для оптимизации желательно чтобы этот человек получил какую-то нужную ему информацию поэтому мы выстраиваем обычно страница у нее есть заголовок, набор каких-то элементов. Обязательно используем картинки. Пишем текст, текст, группируем. Обязательно разбавляем на какие-то подзаголовки. То есть, есть заголовок, подзаголовки, контент, сам контент. Так вот, в конце страницы мы добавляем различные блоки, которые позволяет этого клиента захватывать. То есть, надеяться на то, что человек, прочитав до конца вашу страницу, вернется на меню, и из него будет выбирать что-то другое, очень маловероятно. Разве что, если есть здесь боковая, например, колонка, здесь какие-то еще вещи, которые его заинтересуют. Ну, мы выстраиваем цепочку, фактически мы выстраиваем вот так вот, группа. Есть какая-то вот группировка, например, ноутбуки, да, мы делим ее на ноутбуки там такие-то, такие-то, такие-то. И для каждого вот этой вот группы мы выделяем набор подстраниц, которые фактически являются воронкой, воронкой, которая должна привести клиента к целевому действию, цель, например, покупка. Так вот, чтобы вот эту воронку сформировать, люди делают на, в поиске запрос, они попадают на конкретно какую-то страницу, либо на эту, либо на эту, либо на эту, а в конце мы страницы сделаем делаем призыв к действию. Либо же переход на другую вот страницу из этой же цепочки, которая может быть интересна, либо же сразу же на переход на целевое действие, например, кнопку покупки. Вот примерно так желательно выстраивать сайт. Просмотрите ваш сайт, структуру, насколько удобно это все сделано. По возможности у вас должно быть 2-3 клика от главной. Причем есть заблуждение насчет... Я просто недавно смотрел, Google показывал своих видео. По структуре сайта вот есть главная, например, там адрес сайта, потом там компьютеры... Потом модель такая и так далее. От глубины на самом деле не, не зависит, где, насколько глубоко, сколько слэшей вот, вот этих вот. Оно не принципиально. Важно для клиента, для поисковой системы, чтобы с главной страницы человек мог попасть на вот эту конечную страницу по возможности в 2-3 клика. То есть вы обычно делаете вот так. Здесь какой-нибудь каталог с группировками и уже с этой страницы переход на страницу то есть получается если здесь был уровень ложность 1 2 3 4 5 то здесь у вас получается 1 2 3 понимаете то есть вот для поисковой системы считается именно вот этот вот уровень вложенности. чтобы человек мог эту информацию найти быстро то есть, у вас должна быть какая-то страница или несколько таких групп страниц с главной например на главное, желательно самые-самые ключевые, важные ключевые фразы они должны вести на какую-то страницу, но где уже группировка идет. Например, там компьютеры. Раз. Перешли на группировку по компьютерам и дальше уже на конкретный контент. Пересматривайте структуру, есть поисковость, есть техники анализа, как ведет себя пользователей. Такая есть штука, как веб -визор. Яндекс купил этот сервис там можно видео посмотреть как, по какому запросу люди пришли на ваш сайт и по каким страницам они ходили и где они вышли, сделали ли они ваши действия постоянно анализируем перестраиваем вашу структуру чтобы наиболее удобная навигация была для достижения нужной вам цели понравился урок? внизу страницы есть кнопки соцсети кликайте на них и вы получите ссылку на запись этого видео Удачи!